Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я обожаю кольца кальмаров. Если они есть в меню ресторана, то обязательно их заказываю. Но, к сожалению, очень часто заказ меня крайне разочаровывает, потому что рестораторы в погоне за прибылью вместо того, чтобы нормально их готовить, используют полуфабрикат. Есть в наших краях такой сетевой магазин для рестораторов, так вот там... А для них же продаются уже готовые полуфабрикаты в заморозке. Там и картошка до полуготовности во фритюре приготовлена, потом замороженная продается, так что ее остается в ресторане только одну-две минуты в горячем масле прогреть, и все, на вкус какая-то порнография получается. И кольца кальмаров запанированные там тоже имеются, так себе штука, прям скажем, поэтому если я хочу получить действительно вкусный кольца кальмаров, то готовлю и сам. И самое важное в этом деле – вкусный кляр. Но начну я не с него, а с простецкого салата. Мне понадобится вареное яйцо. Так, салат готов, теперь уж совсем моментальный соус для колец. И вот теперь, собственно, сами кольца. Понадобится, естественно, мука, кукурузный крахмал, соль, разрыхлитель, не сода, именно разрыхлитель, куркума, кетчуп, яйцо. И пиво. Кляр должен быть густым. Кальмар я уже очистил нарезал, чтобы ваше время зря не тратить. А еще я хочу в этом же кляре луковые кольца приготовить. Почему нет? Тоже вкусная штука. Все подготовил. Масло можно греть. Я готовлю такие штуки обычно в самой маленькой своей кастрюльке, чтобы сэкономить на количестве масла. Греть его надо до 170-180 градусов. Регулярно меня спрашивают, где купить то, где купить все. Друзья мои, сейчас, по моим наблюдениям, подавляющее большинство разных гаджетов делается в Китае. Вот такую штуку можно спокойно на Алиэкспрессе найти. Я поищу и ссылочку для любопытствующих оставлю. Кольца сначала в кукурузный крахмал, чтобы подсушить их, иначе с мокрой поверхности кляру нервит сползти. и в масло. Надо следить, чтобы первые секунды кольца между собой в масле не склеивались. Готовятся они быстро. Кляр зарумянился, значит пора вынимать. Но следите за температурой. Если масло слишком горячее, то поверхность зарумянится быстрее, чем внутри кальмар приготовится. А если масло будет нагрето ниже температуры, которую я указывал, ниже 170, то кляр впитает слишком много масла, и на выходе вы получите слишком жирные кольца. Выкладываю готовую на бумажную салфетку, чтобы она масло впитала. И повторяю то же самое для луковых колец. Долгожданная проба, начну я с э, кольца кальмара, не кольца, овала, помните, по-моему, у Утхауза есть официант, что мне принесли, что в меню были луковые кольца, а это какие-то мерзительные овалы, вот, луковые кольца у меня получились, смотрите, видите, именно кольцами, а кальмары не колечные совсем, а овальные, тем не менее на вкус, я думаю, это не повлияет. А бажаю. Это чудо какое-то. Вот этот кляр делает любые кольца и кальмаровые и луковые совершенно обалденные. Мне очень не нравится кляр или вот панировка, которая с крошками такими. Она какая-то царапучая такая, очень сильно легко обсыпается с колечек. Царапает горло, рот. Вот эта вот а, панировочка, она такая воздушная, снаружи она немножечко похрустывает, корочка, а внутри она очень мягкая, классная, а, пушистая. Вы видели, что на самих кольцах, когда я их вынимаю из кляра, очень мало вот этой самой м -м, панировки, но она вспухает из-за а, содержащегося а здесь разрыхлителя, становится очень воздушной, классной. Внутри ничего не пересыхает, что вам рассказываю. Так, по колечку теперь, по луковому пройдусь. Слушайте, его нужно обязательно, конечно, с этим соусом. Потому что лук сам по себе, когда он запекается, он становится сладким. А с соусом, ну-ка, вот с этим, этим свежим. Ну-ка. Соус примитивнейший. В Испании, особенно в Каталонии, очень часто его подают просто хлебом. Вот вы пришли в ресторан, сели, еще ничего не заказали, только думаете, листаете меню, а вам приносят панкон томаты то есть а, хлеб и томаты. Томаты вот, именно вот такие, свеже натертый Помидор, куда добавили чеснока, натирают или мелко рубят, добавляют масло оливковое, обязательно, кстати, такого с горчинкой, немножко соли. Получается очень такая классная, свежая какая-то летняя штука. Прям классная. Чеснока побольше, он будет острый такой, замечательный. А. Так, ну и салатико. салатику это, значит, авокадо, это помидорка и хлопенье для страты. М -м. Помните, я авокадо взбрызнул лимонным соком? Халапейни острый. Сразу здесь печет во рту все. так да? Классно. Он такой летний, классный, острый салат. Он, на мой взгляд, идеально подходит, чтобы употреблять его вместе с пивом. Не просто, конечно, кроме пива должен быть еще кольца каламеровые или еще какая-нибудь такая закусть, но вот такой салат и пиво, они вот Должен стоять рядом. Короче, готовьте, наслаждайтесь. Используйте такой кляр, он замечательный. Готовьте э, кольца, луковые кольца. Кроме... Луковые кольца. Э, некоторые из моих домашних любят даже больше, чем кольца кальмаров. Лук такой классный. Да? Короче, огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Колечко. Тивка. М -м -м -м -м. Супер.